Здравствуйте, ребята! Многие из вас должны будут сдавать экзамен в июле. И, конечно же, для того, чтобы не забыть то, что уже вы знаете за одиннадцатый класс, и, естественно, в июне нужно позаниматься. И вот для того, чтобы немножко облегчить вашу участь, я и приготовила это видео. Наш видеоурок будет посвящен 27-му заданию ЕГЭ. Вы помните, что в этом задании вы должны написать сочинение рассуждения. Оно будет состоять из нескольких частей, и прежде всего вы должны сформулировать проблему. Это будет первый абзац. Далее у вас будут два абзаца с примерами из текста и с вашим комментарием к данным примерам. Далее вы должны сделать вывод, что уже утверждает автор, к чему он призывает, о чем он размышляет в данном тексте. Затем вы переходите к своему мнению, вы высказываете свое отношение к проблеме, затронутой автором, и аргументируете ваше отношение, и у вас звучит в конце ваше финальное предложение. Таким образом, построение текста, я думаю, что вам понятно, и нам нужно будет выбрать сейчас один текст, который мы проанализируем. Прочтем текст. Текст Михаила Пришвина. Есть ложные представления, будто город убивает чувство природы. Я думаю, напротив. Город воспитывает естественные чувства, и если мы называем землю матерью, то город – учитель и воспитатель этого чувства к матери-земле. Я бы мог доказать это исторически проследив, например, в живописи, как возникал интерес к пейзажу с развитием жизни больших городов. Но как-то проще выходит, если говорить о собственном опыте. Ранней весной я испытывал такое сильное желание странствовать, что становился больным и неспособным к работе. Будь у меня крылья, я улетел бы с птицами. Будь средство, поехал бы открывать тогда еще не открытые полюсы. Будь специальные знания примкнул бы к научной экспедиции. Но не говорю уже о крыльях. Не было у меня ни денег, ни полезной специальности. Много мне пришлось побороться с жизнью, пока, наконец, я не овладел собой и сначала научился путешествовать без денег, а потом и летать без крыльев, писать о своих путешествиях. И трудно же было усидеть в Петербурге весной. Бывало, ночью откроешь форточку и слушаешь, как свистят пролетающие над городом кулики, как утки кричат, журавли, гуси, лебеди. Такой уж этот город, окруженный огромными неосушенными болотами, что, кажется, вся перелетная птица валит по этому рыжему от электричества небу. Бывало, расскажешь про такое что-нибудь в обществе, и так этому удивляются». Купил я себе за 12 рублей дробовую берданку, синий эмалированный котелок с крышкой, удочки, разные мелочи и начал путешествовать. С тех пор ни одной весны я не пропустил, и все весны были такие же разные, как посещенные мною края. Каждая имела свое лицо. Все обычные путешествия имеют к моему путешествию такое же отношение, как дачная жизнь к обыкновенной трудовой жизни – потому что добывание по пути средств существования ставило меня в, такой же, в такие же условия, как перелетных птиц, тысячи верст, домозолей, махающих крыльями. Конечно, без риска ничего не выходит, и мое путешествие без денег тоже рискованное предприятие. Но зато когда одолеешь, то непременно сверх остается, как у матери ребенок, большая прочная радость. Помню, я плавал почти все Белое море и по Северному океану довольно много в России и в Норвегии, пользуясь местными оказиями рыбаков, добывая себе пищу почти исключительно охоты и милостью людей со случайной подмоги. Приходилось ночевать и на лодке, и под лодкой, и на песке под парусом, и раз даже схватить за ногу через дырочку в парусе, такующего на мне самом тетерева. И чего только не бывало во время, во время этого звериного сна, когда спишь. И в то же время знаешь, что вокруг тебя делается. Но никогда я не заботился, чтобы собирать материалы для повести. Никогда бы у меня из такого путешествия не вышло ничего хорошего, потому что оно бы не было тогда свободным, и большое великое должно было бы подчиниться малому личному. Я заботился только о добросовестном изучении местной жизни, слушал все с вниманием и заносил иногда на лоскуток бумаги, часто папиросный. Интересные мне слова. Трудно так путешествовать, но что делать? Попробуйте соединиться с их теологической экспедицией на Мурман, и вы узнаете жизнь трески. Поработайте с поморами на их первобытном шняке в океане по улову этой самой трески, и вы узнаете жизнь всего края через жизнь трудового человека. Если бы жизнь пришлось повторять, я непременно бы сделался краеведом, но не таким, какие они есть, ученые-специалисты или энциклопедисты, а таким, чтобы видеть лицо края. Многие думают, и этот предрассудок широко распространен, что если изучить край во всех отношениях и эти знания сложить, то получится полное представление о том или другом уголке земного шара. Но я думаю, что сложить эти разные знания и получить из них лицо края так же невозможно, как сотворить в колбе из составных элементов живого человека. Сколько вы не изучаете э, край и сколько вы не складываете полученные знания, все-таки непременно останутся места, наполнить жизнью которой может только простак, сам обитатель этого края. Вот мне кажется, что настоящий краевед должен сходить не из своего знания, например, какой-нибудь из их теологии, а из жизни самого простака. Я не люблю слово «обыватель». Для этого скажут мне, существует наука этнография. Но и про этнографию я скажу то же самое. Живую жизнь она пропускает. Для того, чтобы схватить живую жизнь, нужно найти секрет временного слияния с жизнью самого простака. Самое трудное в этом слиянии, что его нельзя задумать и осуществлять по программе. Нужно, чтобы оно выходило из всей натуры тебя самого. В путешествиях, которые, очевидно, есть мое призвание, я этого иногда достигал и думаю, что если нарочно не замысливаться, то множество людей могут черпать в трудовом опыте ценнейшие материалы. На это мне делали возражение, что для использования трудового опыта должно быть наличие художественного дарования, удел очень немногих. Я согласен, что в известном кругу общества художественный синтетический дар действительно имеет очень немногие но в простом трудовом народе, причастном к стихии, он есть общее достояние, как воздух и как вода. По Михаилу Михайловичу Пришвин. Примечание. Михаил Михайлович Пришвин – русский писатель, прозаик и публицист XX века. Очертим примерный круг проблем. Первую проблему можно было бы определить так. Проблема развития у человека – чувство природы. Иначе говоря, как влияет город на развитие чувства природы? Автор считает, что город не убивает чувство природы, а воспитывает это чувство в человеке. Другая проблема, которую можно вычленить из данного текста – Проблема свободного путешествия. Автор считает, что путешествие должно быть свободным. Путешественник должен забыть о личных интересах и добросовестно изучать и слушать. Проблема краеведения. Это третья проблема, которую можно вычленить в данном тексте. Кого можно считать краеведом и как вообще узнать край как узнать край автор считает что край можно узнать через жизнь простого человека он не называет его обывателем чтобы не обидеть а скорее это жизнь простого трудового человека человека живущего на этой земле и четвертая проблема проблема опыта, проблема трудового опыта. Автор считает, что это источник вдохновения, трудовой опыт – это источник вдохновения и общее достояние людей. Таким образом, мы очертили круг проблем, мы назвали основные проблемы, и теперь надо выбрать какую проблему мы будем рассматривать в нашем сочинении. Если бы мне пришлось, ребята, писать по данному тексту сочинение, я бы для себя выбрала проблему свободного путешествия, как наиболее интересную. Тем более, что сегодня мы немножко лишены этой возможности путешествия, и помечтать об этом особенно приятно. И вот эту проблему свободного путешествия автор очень ярко раскрывает на текстовых примерах. Ну, прежде всего, хочу обратить ваше внимание на эпитеты, что вот это путешествие является большой прочной радостью кроме того мне кажется важными слова в восемнадцатом предложении текста о том что материалами для повести или для какого-то рассказа то что записывает автор в путешествии не, это не становится он считает, что если бы он фиксировал внимание на том, что он видит, только для повести, это бы не было уже свободным путешествием. Вот почему он записывает свои мысли на каких-то случайных лоскутках, как он называет их, бумаги. Почему это слово «возникает лоскутки»? Потому что для автора важно показать, и это в сочинении можно объяснить, как комментарий к данному примеру лоскутки, потому что автор действует импровизационно, он не зациклен на своей работе. Он хочет узнать живую жизнь простых людей. Вот почему он и использует это Слово не лоскут, да, жалоскуток вот, с умешительно ласкательным суффиксом, что подчеркивает, как раз что он жаждет вот этой реальной, живой, незнакомой для себя жизни. Он просто познает жизнь, и это позволяет ему затем уже творить второй пример из текста. Давайте попробуем определить, что же мы возьмем. Важную информацию содержит предложение 20, и его можно взять и 25, и 28. Эти предложения можно взять в качестве второго примера, третьего абзаца текста. Значит, о чем здесь говорится? Здесь говорится о пользе знакомства писателя с живой жизнью. Для того, чтобы узнать. Вот эту жизнь, которая не описана ни в каком учебнике, нужно пойти, может быть, с их теологической экспедиции, поработать с ней. Может быть, пойти с поморами и узнать о том, как там ловится треска. И вот такая жизнь, жизнь, как говорит автор Простаков, он использует именно это слово. Кто такие Простаки? Вот эту жизнь нужно узнать. Тоже такие простаки. Простаки, другим словом, автор говорит, обыватели, и он отказывается от слова обыватель. Простак – это простой мужик, это простой человек, который учит Пришвина жизни. Именно не обыватель, который, как бы это снижающий такое, да, снижающая, сниженная лексика, да, а именно простак, то есть простой человек и знает, по мнению Пришвина, подлинную жизнь. И вот к этой подлинной жизни автор, сопри... автор с этой подлинной жизнью автор соприкасается, если он идет в путешествие без денег, если он идет с кем-то заодно, как бы работает, участвует в труде вот этих людей. Никакие этнографические учебники по этнографии не дадут, считает автор, вот тех знаний, которые он получает в подобном путешествии. Ну и, конечно, предложение 28 у нас здесь будет очень важным. Это предложение о том, что знания о людях можно черпать в трудовом опыте. Вот это предложение 28 вы можете взять в качестве отдельного абзаца, как бы завершающего авторские мысли и уже затем вы перейдете к выражению своего отношения. Согласны ли вы с мнением автора, это будет следующий абзац, и вы должны будете доказать свою позицию, уже руководствуясь собственным опытом. Согласны ли вы с точки зрения автора, что художественным даром, художественным опытом могут обладать простаки, простые люди, люди из народа? Если вы согласны с этим утверждением, вы можете об этом написать, что да, действительно, у простого человека можно многому научиться. Почему вы так считаете? Учили ли вас встречи с простыми людьми? Может быть, с кем-то вы на остановке разговаривали, и человек вас чему-то научил, каким-то умным вещам? Или, может быть, вы подчеркнули это из каких-то произведений художественной литературы? Здесь вы должны высказать свою точку зрения, насколько общение с простыми обычными людьми может быть благотворным и сыграть такую вот обогащающую роль для того, чтобы можно было потом, может быть, расширить словарный запас или написать сочинение какое-то, например, о каком-то человеке. Вот об этом можно тоже написать в финале своей работы. О чем еще можно написать в том абзаце, который пишете вы от себя лично? Конечно же, можно написать о вашей любви к странствиям, о вашей необходимости путешествия, о том, как вы совершаете ваши поездки. Вы это делаете вместе с родителями на деньги родителей или вы, может быть, едете собирать клубы Нику, куда-нибудь помогать кому-то. Ну, не в этом году, конечно, но в какие-то другие годы. Может быть, вы участвовали в каком-то общественно полезном труде, который оплачивался каким-то образом. То есть здесь можно поразмышлять вообще о том, какие странствия вы совершали в своей жизни, насколько вам это необходимо и как это вас обогащало как личность. Вот таким образом вы напишите вот этот предпоследний абзац и заключительное предложение, подытоживающее ваше размышление о том, что же такое с вашей точки зрения свободное путешествие, существует ли такая проблема на самом деле свободного путешествия и как можно решить эту проблему. Может быть это... может быть... Путешествие может сочетать как труд, полезный для человека, как обогащение себя впечатлениями, так и какой-то отдых, который будет радовать вас.